Всем бандиты и бандитки, с вами ГП, сегодня у нас снова бабка, не поверите, да-да, тот самый бабка, та самая карта, но в этот раз все будет иначе, сейчас будет много скилла, много фрагов, будет топы, отвечаю, ладно, не отвечаю, оу, смотрите, ребята, вот что хоть закопали водичку, забавно. И в итоге он останется в да, один. Пара. Ничего страшного. Посмотрим, посмотрим, как она будет. Я вот, не знаю. Мне нравится как-то с Нравится записывать на ней. Но я думаю, может быть, все-таки попробовать еще на Эрангеле или Мирамаре. мысли по этому поводу или дальше на санке записывать со мной вообще никого нету абсолютно ноль полный ноль и просто себе свободно лутаем все жесть эмоционально просто не особо теперь хочется играть на типа Миромарии рангеле после того как на санке поиграл это какой у нас магазин Страшно. Тут собрали на металлой возьму. В я брать не хочу. Вот туда прыгала, по-моему, пару ребят. Побежали туда, посмотрим. Скалы вот эти опасные, что конечно. Пару раз тут наворачивался. Было невесело. Ты, наверное такой смотришь на эту всю игру на машинах какая же ты чела честно говоря уже да раньше раньше я играл лучше правда раньше я времени больше тратил на пак играл намного больше намного чаще занимал топку спустя время Пожалуйста, прицел. Игра. маленький вот выходи выходи маленький я тебя видел давай ты сидишь сейчас там слушаешь куда ты стрельнул обратишь неужели ты меня видел давай маленький иди сюда ну, ладно хочешь как хочешь а меня что, правда не заметил за все это время? Как же так? А когда он стрелял тогда? Может он стрелял по кому-то другому? Опа! Парень на катере едет. Он сейчас будет бежать в эту деревушку. Давайте его это встретим. Встретим с распростертыми объятиями как положено. интересненько. Большая аптека. Э -э О, у тебя коряк есть. Супер. Можно я возьму 30 хотя бы? Спасибо. А что, прицелов нету? А как же ты такой без прицелов на коряке, братишка? Ты чего? Издеваешься, что ли? Сковородаюсь. есть. Ну, а что такое ты такой неинтересный, братишка? Горяк нашел, прицел не нашел. О, я сразу в домике нашел. Ну ладно, я тебя просто не пустил в этот домик. Не добежал просто сюда, прости. А ну? Это что там? Это ничего. Хорошо. Э -э, страшно, страшно переплывать мост. Переплывать мост. Сейчас был мост переплывать. В общем-то, надо уже Пушки есть, патроны есть, панцины есть, медицина есть, выски есть, брони есть, все есть. Остается а только топ -вечет. Это там выстрелы или это я бультыхаю? звуки бультыхания от тебя слышал, а вот выстрелы сложно. самолет сейчас летит. это конечно не очень хорошо потому что я никого не буду слышать буду врываться в зону это было очень близко ты видишь сколько у меня хп вот о чем я и говорю я не буду никого ничего слышать я слышу там стрельбу, у него всё коцанное, у него все коцанное. У него всё коцанное, у, у него даже нечего подобрать. Нужно по патрону, 30 на 103, мне должно хватить в принципе. Я посмотрел еще быстренько, что у него есть, но это опасно, опасно летать, потому что слишком открытое место. Хорошо, я Зачем я закрыл Он уже подходит, давай быстро посмотрим, что у него тут. Ничего интересного. Я теперь очень косо мне броник, но зато у меня целый шлем. в голову не попал. Слабо? О! Какой ужас. Так, ладно, давай с обустанёмся. Давай с обустанёмся с тобой, братишка. Давай с обустанёмся. Давай с обустанёмся. Почему бы и давай с обустанёмся. Так, их осталось пятеро. В зону мне нужно бежать. Привет, маленький. Что ты мне в спину стреляешь, мразота? Я добрый. Он мне весь броник выбил. Весь броник выбил. Паскуда. У тебя есть броник? У тебя есть броник. Спасибо, потому что я не знаю, что бы я с тобой сделал, паскуда. Аптеку заберу на тебя, пожалуй. Побежали в зону. Их осталось четверо. Ох, напряженный момент, потому что нужно бежать в зону. Я знаю, откуда ты стреляешь, тварь. Я буду бежать дальше, я хочу в зону слышал? Я тебя слышал, сучка. Тебе же тоже надо бежать зона, да? А вот сейчас я тебя за это и накажу. Какой с миром, сука. <coughs> я не злой. А еще дальше бежать? Да ты издеваешься, игра. Ну, не надо хилить своего. все в зоне будут сидят, сидят по кустам, за деревьями, там, сто процентов. Камушки хорошие, а жаль чуть-чуть прислушаемся, вдруг послушаем как-то. Никого не дать Главное, чтобы было какое-то укрытие, и главное, чтобы с двух сторон не стреляли. Все. А, смотри-ка там в зоне есть дома. Ух. А это не очень хорошо. Вижу. Ладно, вот, забежал за камешек. Я не знаю, где они. Это был тот чувак, который был там за камнем. Этих чуваков осталось двое. Я не знаю, где они. Они, в общем-то, знают, где я. Они знают, с какой стороны я буду идти. Ну, смотрите, вот это. Вижу. Там один и второй. Я же обещал Я же говорил Я тебе обещал Вот так Возвращаем скилл потихоньку